Добрый день, на территории бывшего Советского Союза как грибы после дождя 90-е годы, начало 21 -го века возникали, возникают и, наверное, будут еще возникать всевозможные центры, общества по лжеокультизму, биоэнергетике, Группы всякие, всяких йоговских, там, восточных направлений и прочее. Ими, как правило, руководят так называемые гуру, так они себя называют. Кто их назначал? Никто. Сами себя назначили. Так всегда делают силы тьмы. Они всегда сами себя везде назначают, везде влазят и, наверное, будут еще возникать.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 Так всегда делают силы тьмы. Они всегда сами себя везде назначают, везде влазят на трибуну. Они всегда впереди страны всей. Всякие дипланированные специалисты, даже так называемые ведущие ученые тоже владеют. Особенно вот эти разные наши ученые вместе с политиканами, всякую там мистику, оккультизм. А сейчас усердно разрабатывает психотронное, психотропное оружие против нас с вами, против своих народов. Ну и все, кто себя называет учителем, гуру, дипломированным, психическим, там, сказать, каким-либо лекарем, психотерапевтом и так далее, и так далее. Как правило, это люди начитавшиеся соответствующей литературы, либо своей практикой достигли в себе развития низшего психизма, либо эгоизмом своим, вышедшим на контакт с темным, злобным населением низших слоев тонкого мира, присвоить себе звание гуру или психоспециалиста, психоэнергетика и потом об этом публично выступать по телевидению, рекламировать себя в розетках, журналах. Кто это может делать такое? Только те, кто много возомнил о себе. Это темные эгоцентрики или эгоисты, оказавшиеся под властью того или иного астрального держателя. Никогда без одержателя такие вещи не делаются. Да и надо помнить, что у каждого Никогда без одержателя такие вещи не делаются. Да и надо помнить, что у каждого человека хочет он этого, не хочет, знает, не знает. Обязательно есть учитель. А иногда и не один. Иногда целая свора. А вот светлый учитель, как правило, у наших земных людей едва ли найдешь. Ну, сейчас миллионы бегают там по базарам, работам, бизнес там творят свой у всех учителя. трой не один учитель, а целая группа, а иногда и смора темных наставников, шатунов и прочее. То есть, эти деятельность подобных групп истинная духовность подменяется лжеокультной практикой. Точнее, овладение низшими формами психической энергии Его куда-то там пригласили в какую-то группу, где кундалини поднимают. Ну, само кундалини у человека не стоит, не поднимается, его, значит, туда приглашают, ему там поднимут. Но к чему это приведет? Ну, об этом еще можно поговорить. Так вот, Низшие формы психической энергии в руках злобных бездуховных людей оказывается страшным оружием, в первую очередь опасным для них самих и для окружающих тем более. Но не случайно рано или поздно люди начинают понимать тупиковость таких путей. Но это же далеко не все понимают, а остальные, освоив мир низшей психической энергии или темной энергии, они скатываются в болото церквей, сект и так далее. Вот церковники, они очень давно занимаются церемониальной магией, особенно католики. Они даже специально состряпали у себя в свое время, в средние века, римские папы создали у себя ОМОН, ну как сейчас это называют. Это орден иезуитов. Ой, что этот орден творил и по сей день, наверное, творит? Это не просто вот такой физический мордоворот и вот с этими, с дубинами, с автоматом, а сейчас еще и с электрошоком. Это такой, знаете, астральный ОМОН, а папа у себя состряплен. Кстати, православный тоже занимается астральным, так сказать, карате.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 Все, что связано с низшими формами психической энергии, является полным антиподом истинной духовности. Это сплошь и рядом становится опасным для окружающих людей явлением. Отсюда большой разряд опасных болезней, психических болезней, связанных с нарушением биополя или ауры человека. А в народе называется это как? Глаз, порча. Приворот, отворот, проклятие, вампиризм и так далее, и так далее. Кольцо безбрачия, помните, да? И прочая Андрей. дрянь. Это методические указания различных уже учителей фактически творят черное дело, насаждая установки, подчас приводящие их последователей к различным психическим расстройствам, Раньше хоть они сидели еще в двух домах, да? в психушках. А сейчас? Во-первых, содержать их там некому, не на что. Значит, они должны что? Здесь бегать. А туда в психушке сажают людей нормальных, чтобы сделать из них ненормальных. Или уж, в крайнем случае, особо буйных. Вот специально совсем недавно, лет 50 назад, у советского КГБ было специально семь крупных психбольниц, где содержались все так называемые политически неугодные. А Институт имени Себсского, знаете, в Москве есть. А Институт имени Себсского, знаете, в Москве есть такой институт, психиатрии. Он это все курировал. Вот, оказывается, жандармский орган, целый институт. Поскольку для физического человечества нашей планеты заканчивается очередной период эволюции сознания, то согласно планам космического разума нашей Солнечной системы окончание указанного периода должно знамеваться сближением планетарных миров. Ну то есть планетарный тонкий мир нашей планеты с нашим же плотным физическим миром сближение будет наблюдаться по всему пространству планеты, и мы видим уже его проявление Много появилось экстрасенсов, колдунов, они уже вылезут, так сказать, как бы, они уже вылезут, так сказать, как бы, чуть ли неофициально. НЛО, там полтергейсты, всяческие психические феномены, тесновидения, левитации. Бесконтактный массаж, белой-черной магии, многое-многое другое. Почему это все как бы в наше время особенно активизировалось? Да потому что космос все больше и больше уделяет внимание нашей планете. И не только нашей планете, а всей Солнечной системе. Но на других-то планетах оно как бы все это... Перестройка она нормальным путем идет, а здесь, здесь же космический огонь должен все неугодное, все несозвучное, все это вот мерзкое уничтожить. Он будет уничтожать, но он же не с дубиной будет бегать за вот этими. Вот форму уничтожения, которую использует космический огонь, то есть вот эта космическая энергетика, может наблюдать вокруг. Форм их много, и о них еще придется говорить. Основной принцип, по которому будет уничтожаться и уничтожается тьма, то есть все темное население планеты, основной принцип это когда тьма уничтожает тьму. А каким образом? Ну вот допустим взять какую-то страну, там у власти находится определенная кучка людей значит а везде всегда сельское хозяйство в нормально развитых странах например сельское хозяйство это основа питания а тут надо просто уничтожить сельское хозяйство, значит субсидии не давать не поддерживать сельское хозяйство. Все. через каких-то там 10-15 лет от него ничего не останется теперь все эти сельская местность как таковая вымрет и останутся что? Только крупные города. И здесь люди будут что? Друг друга уничтожать. То есть одни темные будут уничтожать других темных. Одни темные, скажем, выключат у других таких же темных воду, газ, допустим, электричество. Зарплату не дадут полгода. Эти темные тем темным. Понимаете? И не медицина вся, скажем, официальная, темная структура. Она людей не лечит. И это совершенно невыгодно. Совершенно невыгодно. Ей надо делать вид, что она лечит. Тогда у нее всегда будет работа. И все, все в порядке. И все это. остальное население должно быть полудохлым, и тогда можно его доить все время. Доить можно его Все время. Оно всегда у тебя что? На крючке Вот это разные способы уничтожения Или возьми, изобрети болезнь какую-нибудь и разработай Так сколько на этой болезни потом можно денег заработать? Вот состряпли такой миф о якобы спиде Спида этого вируса до сих пор не нашли Нет его А в наше время все вирусы находят А вот это такой, понимаете, хитрый вирус нет его и все. Но за то сколько на этом денег сделали? А кто изобрел? Те, кто любят деньги очень. Те, кто изготавливает лекарства, очень любят дети с медиками. Чтобы лекарства уже потребляли, да? И каждый раз их надо новое выдумывать. Вот это все методы уничтожения одной тьмы, другой тьмой. Почему местное население той или иной страны болеет постоянно? Так, потому что она нарушает законы космической жизни. Она не желает совершенствоваться, не желает учиться. Значит, тогда что? Она себя записывает, так сказать, в отряды темных. Очень много способов, когда одна тьма уничтожает другую тьму. А современная наука... Сейчас очень много разных странных явлений, которые она объяснить не может, но она расписывает в своем бессилению и невежестве этих вопросов. Она не способна сформулировать концепцию энергетики человека. А современная наука. Сейчас очень много разных странных явлений, которые она объяснить не может, но она расписывает в своем бессилению и невежестве этих вопросов. Она не способна сформулировать концепцию энергетики человека. До сих пор не может найти и разработать теории единого поля. Тогда как уже сто с лишним лет в тайной доктрине Блаватской все это дано. И в письмах космических учителей подлинник этих писем лежит в Британской Королевской библиотеке. Любому доступный в принципе. Я сказать, что научные исследования в этой области не проводились. За рубежом в СССР есть ученые и просто энтузиасты, исследователи, достигшие определенных результатов. Чем должен быть, вообще-то, главной заботой любого общества. А поэтому, ну, казалось бы, именно проблемой человека должна заниматься большая, хорошо оплачиваемая наука. И заниматься только во благо человеку. У нас как раз все наоборот. Большая беда земной науки в том, что она финансируется черными глобальными финансовыми воротилами. Сынами князя тьмы. У которых забота только одна единственная. Захватить власть над человечеством. Полная безраздельная власть. А если не удастся, значит, постояться здесь, разрушить максимально все, что можно. Разрушить максимально все, что можно. Поэтому, за каким чертом им забота о нашем с вами здоровье, как раз на болезнях можно сделать хороший Гэшефт. Что и делается. А в Новом Завете, ну это вот вторая половинка этой Библии, иудейской, туда начальник к иудейской Библии, вот этот вот Новый Завет, Прицепили. Так вот там великий космический учитель, известный нам как Христос, говорит, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам во Овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирают ли стерноника виноград или срипейника смоквы? Итак, по их плодам узнаете их. Вот о таких, таких уже учителях, духовных властолюбцах, стремящихся поработить сознание и души людей, имеется много предупреждений в тайной доктрине, в космической живой этике, в письмах космических учителей, в письмах Елены Ивановны Рерих. В частности, она пишет. «Удивительно сознание людское». Она готова поверить любому самоутвержденному и ничем не подтвержденному земному авторитету, который передал весь якобы полученную из высшего источника. Сейчас расплодилось столько всяких посвященных, ярофантов, великих воплощенцев и так далее. Но не так трудно отличить самозванцев, ибо у них прежде всего будет отсутствовать сердечность и простота. И тогда, как истинно приближенный к учителям света, или их доверенный, вот именно он в жизни. И не будет ничем выделяться, и будет молчать о своих, так сказать, необычных достижениях, нигде их не афишировать. А вот все самообольщенные очень любят, ужасно любят принимать на себя таинственность, говорить о пройденных ими где-то якобы высоких посвящениях любят принимать всякие титулы на себя и всякие имена необычные. Вы встретите много людей во времена Кали-Юги, которые будут твердить о своих высоких достижениях, о посвящении, о том, что они якобы достигли космического сознания, которое их озарило. То есть всяческий бред. Знаете, пишет, на что за редким исключением все эти люди заблуждаются или обмануты одержатели нес тонкого мира. И что еще хуже, и что еще хуже, есть просто хитрые подлые живые, нечестные люди, выдающие себя за якобы, крайне необыкновенных. Они могут изображать из себя посланцев свыше и учителей принадлежащих якобы к солнечной иерархии. Один как-то себя назвал сыном космического учителя в Европе. Писала Ленува на нем. Он ей сообщал о том, что вот он сын и писал ей якобы спрашивая, а что ему там дальше делать, как сыном быть дальше. Все эти самозванцы, все эти лишь смуты и разложения. Среди невежественных и наивных искателей дешевой сенсации. Но каждый истинный посланец или учитель, и каждое учение может стоять лишь на основе истины. И... В то время, как 70 лет тому назад были даны эти предупреждения, число книг, вводящих человека от истинного знания, знаний единственного нужного и данного землянам в сроку, Число книг безмерно увеличилось. Наряду с новыми материалами на оккультные темы пересдаются и оставшиеся от прежних времен. Все они вносят смуты и недоумения в сознании землян, жаждущих духовной пищи и всячески мешают обратиться к основам, то есть к знанию космических законов. А эти знания были даны в последнее время в тайной доктрине живой этики, в письмах, Илья Ивановна Рерих в книгах Александра Клизовского И вот недавно, лет 7-8 назад, вышел трехтомник, путеводитель по всем этим книгам, где, кстати, много сказано о разных законах. К чему ведут учителя, Экстрасенсы, псевдо-йоги, основатели всевозможных псевдо школ, к чему? Ну, во-первых, это коммерция, конечно. За некую сумму они соблазняют легкими способами достижения высоких психических способностей без особых для человека затрат. Но заплатил там некоторую сумму, а самому-то делать -то особо -то ничего не надо, без напряженных усилий в борьбе с своими недостатками, привычками, страстями. Они прищают неопытному, незнающему человека, прищают искусственную тихонеханическими приемами. Для раскрытия многоцентров без предварительного и обязательного очищения. Они прищают неопытному, незнающему человека, прищают искусственную тихонеханическими приемами. Для раскрытия многоцентров без предварительного и обязательного очищения сознания и сердца. Подобное преждевременное раскрытие энергоцентров приводит, как правило, к одержанию темными силами тонкого мира, к развитию низшего психизма, в ущерб истинной духовности. По добытии в двух путях Духа Человеческого, идущих в противоположных направлениях, великий учитель Христос говорил: тесны врата и узык путь, ведущие в жизнь вечную, и немногие находят вот эти врата. Он советовал входить тесными вратами, ибо широкие врата и путь пространный, которые ведут человека к гибели. И многие вот этой материи, материи этого мира, все, как говорится, тащит к себе всего и побольше. И у него на первом месте стоят его телесные интересы. Вот тело становится... Врагом номер один, совсем тем, что это тело окружает, что он натаскал вокруг него. Вот вся черная иерархия, все ее от самого малого по уровню до самого высоко сидящего, они все на этом и поймались. Необходимо отметить, что механизмы психоэнергетики на нашей планете используются как для блага, так и во вред человеку. Вот сейчас вот, ну, пойдите в книжный магазин, на книжный рынок, там можно найти тысячи руководств, которые указывают легкие способы, как психомеханическим путем разить себе скрытые низшие психические силы. Также себе скрытые низшие психические силы. Также при входе в поликлинику детскую, скажем, или городскую, и даже на этажах, можете книгу по черной магии купить себе. Но это даже очень интересно для тех, кто это такое там продает, разрешает. Но еще, еще один там псих больной, значит, опять же, деньги будут. А в этих книжках эти невежественные, безответственные писатели работают на стороне темных сил. А темным силам зачем это все? А они ничего так не желают, как открыть некоторые центры у людей. Нижние центры. И тем самым получить доступ к энергетике человека. Они же с Богом связь потеряли, а кушать-то всем хочется. А он же источник, единственный источник жизни, жизненная энергия. А где теперь ее взять? Обработать, понимаете, и потом выбросить как ненужный мусор. Другого найдем. Вот почему сектанты всевозможные, все это темные братья, очень уж занимаются вопросами агитации, рекламы там и прочее. Мало того, темные хотят приобщиться к физической жизни, к жизни в физическом мире, для проведения своих темных планов. Им очень хочется удержать в ауре нашей планеты атмосферу, отравленную низшими эманациями, необходимую для темных, а она и необходима для их существования. Можно себе представить, какой вред получится, если человек раздражать у себя энергоцентры, да еще находящиеся в тех или иных органах, а эти органы у него ослаблены, скажем, да еще и больные, допустим, он только усиливает их болезненное состояние. Вот почему столько несчастных случаев среди занимающихся их болезненное состояние. Вот почему столько несчастных случаев среди занимающихся разными психомеханическими упражнениями, под руководством невежественных, безответственных учителей. Открытие энергоцентров человека может происходить без вреда только под руководством одного из семи космических учителей. Вот это надо себя усвоить. Одного из семи. Это и возьмет тебя. А у них, как они говорят, учеников меньше, чем пальцев на руке. То есть пригодных таких вот для такой деятельности очень мало. Почему? Ну, во-первых, люди и не хотят развиваться и совершенствоваться по-настоящему. Это раз. Второе. Весь уровень развития эволюционной земного человечества пока еще далеко отстоит от необходимого человечества, пока еще далеко отстоит от необходимого уровня. Поэтому те, кто обгоняют общий уровень развития земного человечества, они вырываются довольно далеко вперед. Именно при трансмутации энергоцентов сначала должен пройти процесс раскрытия, гармоничного раскрытия всех сильных энергоцентов, а потом идет следующий этап, наиболее важный и опасный. Это трансмутация, то есть преображение энергоцентов. А вот тут происходит страшное напряжение их. И даже на физическом уровне человек испытывает очень всякие необычные явления, всевозможные напряжения. А для этого учитель, который руководит трансмутацией, должен быть очень опытным, знающим, как перенести, вот скажем, из того или иного места человеческого организма вот эти мощные энергетические напряжения в безопасное, скажем, место или удалить там, скажем, лишнюю кровь, чтобы избежать общего воспламенения организма и огненной смерти человека. В наше время, кстати, увеличилось вот это вот явление самого сгорания людей. Ну то есть человек сгорает, а одежда нетронутая остается, либо части сгорают, а какие части остаются. Огонь такой, что вокруг ничего, в общем-то, не загорается. А от тела человека остается горское пепла. Тогда как если обычно сжигать человека, то требуется температура там за 1000 градусов, в течение 5-7 часов надо сжигать его. Да и потом надо там... То есть вот представьте себе, какая может быть мощь в человеке. Много я писала, пишет Лена Ванна своим корреспондентам о вреде механических способов, об опасности развития медиумизма, то есть об опасности развития низшего психизма и различных явлений, связанных с ним. Для истинного ученичества надо проявить силу духа и знать истину, а не увлекаться фокусами, которые доступны каждому медиуму, колдуну. Она пишет, что психомеханические способы которые очень хорошо рекомендуются разными всевозможными экстрасенсами, уже учителями для развития психической энергии. А сейчас он, если возьмете, скажем, вот эту вот газетку Тайная доктрина, да, там одна или две страницы посвящены рекламе. Ну там сзади. Страницы посвящены рекламе. Ну там сзади. Всяких там колдунов, магов всевозможных, понимаете, и так далее, и так далее. Некоторые теперь уже начинают прикрываться, там открыто уже не говорят, что они там такие черные все из себя. Вся их работа не может дать высшего качества психической энергии. Они развивают в человеке только черный огонь. Потому что в эгоисте другого ничего развить нельзя. А человеку, чтобы избавиться от эгоизма, требуется, может быть, целая жизнь в попытках его, так сказать, починить. починить. А то может быть и не одна жизнь, а как же тогда быть. Хочется же быть сверхчеловеком, да? Ну когда я вам наговорил там всяких ужасов, конечно не, не так хочется. Мы должны быть сверх. Но мы сейчас понимаем, под сверх это что? Какое-нибудь чудо такое сотворить, хорошенькое, чтоб у всех все упали вокруг, да? А оказывается, все психические силы раскрываются естественно, без всяких там магов, колдунов, экстрасенсов, уже учителей всяких и прочих. Они естественно у человека развиваются, без всяких этих школ, этих обществ разных. Но только у тех, кто следует путем духовности, истинной духовности. Ни церковной, ни сектантской, ни какой-нибудь еще. А вот надо найти, где же истинная духовность чтобы не пройти там по разным помойкам. Где она? А для этого что? Что нужно для этого? Ну, мысли же по помойкам. Где она? А для этого что? Что нужно для этого? Ну, мысли же есть у каждого, революция где-то там, да? Волосы иногда дымом встают от них. Так вот, мысли бегают. Иногда мы их тут наружу выдаем в виде слов. Можем мы эти мысли как-то сконцентрировать и обратиться? Слышали все, Бог-то где-то ездит, да? Разные секты, разные церкви говорят про Бога. Вот единственное, что они хорошего делают, да? нужно что? Обратиться к Богу. Господи, я слышал, что ты там езжешь-то. Совет, и что мне делать-то? И все. И просить до тех пор, пока что? Пока не придет такой совет, ответ. А придет он как? Либо возьмешь книжку какую-нибудь, и вдруг, а вот, и это место аж чуть ли не высветится вам. Или вдруг человек какой-то там, где-то что-то. Бывает случай, что дети, которые едва говорить научились, могут сказать какой-то вопрос, ну, вокруг найти ответа нельзя. Если можно где-то найти, значит, считая, с ним нет возможности, значит он обращается. И вот здесь нужно быть особенно что? Осторожным и чутким. Наблюдать, в какой форме от кого придет ответ. Так вот что такое царственный путь, где истинная духовность? Так вот, психические силы человека должны гармонично развиваться на всех семи кругах его существа. То есть на всех планах, от высшего до низшего, сливая это все в нем воедино. Вот этот путь обретает великий синтез. То есть если мы все живем с вами, пользуясь методом анализа, да, вот допустим, он дверь, там какое-то помещение. Что там такое в том помещении? Что там у нас? Значит нам, значит нам надо что? Заглянуть туда, да? Вот это метод анализа Или допустим вот какая-то вещь странная Сейчас я ее расковыряю, распилю там, понимаете, распотрошу и что? И изучу вот это метод анализа У нас вся наука носит название аналитической науки И мы все тоже с вами аналитики Понимаете? Сплошь аналитики вот не знаем, что тут в теле, там, у нас, там всякие атласы анатомически начинаем изучать, органы там, что все там происходит и так далее. То есть мы аналитически лезем туда-куда, внутрь, к себе, скажем, или к другому. А там вот хирурги, они, особенно те, которые не верят в то, что человек это существо, не только физически, но и кое-что еще. Они говорят, сколько людей не порезал, души там не нашел. Все ясно, вот. а человеку надо бы как-то вот продвинуться дорогу, там протоптать к синтезу. А что такое синтез? Это когда он знает, что за этой дверью, не надо ее открывать даже. Когда знаешь, что у тебя делается в теле, не надо его резать там и там какой-то читать. Понимаете? То есть, когда человек начинает знать суть, ну, хотя бы такую неглубокую суть окружающего. Вот это уже начало синтеза. Ни один великий учитель или учитель света не будет помогать ученику в его попытках проникнуть в слои тонкого мира разными психомеханическими способами и так далее. Никогда ни один учитель света не будет сопутствовать ни одному самовольному разными психомеханическими способами и так далее. Никогда ни один учитель света не будет сопутствовать ни одному самовольному действию или попытке залезть там в тонкий мир нашей планеты или в свое тонкое тело. Не следует делать себе в этом никаких или любой человек намерен делать, то неизбежно он получит Учителя, темного персонификатора из тонкого мира. Раз самовольно туда лезешь, иди, иди сюда, иди. Сейчас мы тут с тобой разберем. По этому поводу предупреждений было немало. Как вот, допустим, читаешь Добротолюбие. Знаете, в Писетовнике есть Добротолюбие. Ну, в церкви она как-то продавалась одно время. Но это как бы инструкции для монахов. Это там, начиная с Антони Великого и Макария Великого, опыт своей жизни, опыт своей духовной борьбы, они там описывали. Только вот у них, как и у грехихов, везде одно и то же написано по поводу разных одержаний, всяких психических повреждений и так далее, и так далее. То есть о а различных проявлениях низшего психизма можно прочитать в книге «Мир огненный». Вот в числе книг учения «Живой этики» там есть три тома, три тома. Первый, второй, третий под названием «Мир огненный». Там сказано, в то время как один человек полагает душу свою за мир, ну то есть на благо человечества работает, другой сидит на воде и не тонет, или ходит по воде, или в воздух поднимается. Когда один посылает сердце свое на спасение ближних, другой утопает в разных чудесах тонкого мира. Получается, что один работает на благо, а другой предатель. Понятно, да? Он над тонкими энергиями власть взял и использует их для чего? Как говорят, шкуры. Воздух поднимается, там фокусы показывает, по воде может ходить, или как каперфиль там летать, это самое, в воздухе там, ну и так далее. Вот это все предатели, которые используют то, что они получили таким образом. Сказано, подвижники великого служения не имеют психизма. То есть они избегают вот, всяких каких показов, всяких фокусов и так далее. Ибо они духом своим устремлены к беспредельной космической иерархии, к исполнению божественной воли, то есть воли космического разума. И сердце их звучит на боль мира. Психизм есть окно в тонкий мир. Но учитель скажет ученику, не оборачивайся, и сердце их звучит на боль мира. Психизм есть окно в тонкий мир, но учитель скажет ученику – не оборачивайся в окно, а смотри в книгу жизни. Часто психизм оказывается ослабляющим явлением, а вот великое служение общему благу выражается в чувство знаний. Вот чем меньше человек заботится о себе, чем меньше у него эгоизма, тем интенсивнее начинает нарастать у него вот такая необычная способность, как интуиция. А если от заботы о себе человек не избавился, то есть у него я, его собственная личность, стоит на первом месте, то такому чувству знания не нужно. зачем оно ему? Зачем ему интуиция? Потому мы назад, без определенной задачи на будущее. Назад, то есть в тонкий мир. Слабые духовно психики, то есть люди, которые стремятся у себя психическую, энергетику развить, вот такие люди нередко являются самым лаковым блюдом для сатанистов разного толка как разоплощенных сатанистов, так и воплощенных. Область психизма страшная, сложная, много-то и сюрпризов для всяких самовольных адептов. Многосознательные, еще больше бессознательные лжи находится в видениях разных медиумов. Без высшего руководства нельзя безопасно погружаться в область тонкого мира. Разбираться в, видениях, которые даются, разбираться в видениях, которые даются из тонкого мира, вот сны обычно там разные, видения всякие там могут быть, да? Разбираться может только тот вот человек, который находится под непосредственно... А таких учителей только семь, как я вам говорил. Да едва ли у них хватит времени, чтобы еще возиться нам с нами, рассказывать, какой там сон видел он или она. Вот представь себе, сейчас 6,5 миллиардов на Земле, у нас же так вот Солнце двигается вокруг, земля крутится, да? там уснули, здесь проснулись, там заснули, здесь проснулись, да? И все там сны видят на прополовье. Тут нам миллион, наверное, надо, если не больше, не два десятка, скажем, а может быть там две сотни миллионов учителей, которые рассказывали бы им, какие сны эти видели и растолковывали бы им. Только вот разбираться во всех этих вещах, все, что дается из тонкого мира, может только человек, который находится под непосредственным обучением космического учителя. А что вы видите, понимать? Научиться управлять своим низшим маносом и не допускать его вторжения. Но если построению человека посмотреть, там у нас высшие триады, да? И ближе всего к нашему низшему манусу стоит высший манос. И между ними там есть, так сказать, вот связь такая тоненькая. У кого-то есть, а у кого-то уже, ее уже и нет. Так вот, низший манос, он как раз связан с нашей камой, с нашим астралом, с тонким телом, с нашим физическим сознанием. Вот наш Нишайманас, Нишайманас вообще каждого человека и вообще всего человечества. Ой, столько здесь наворотил всего. И атомной бомбу он создал. И водопродные, и войны всякие устроил. И все человечество поставил человечество. Ой, а столько здесь наворотил всего. И атомной бомбу он создал. И водопродные, и войны всякие устраивал. И все человечество поставило на грань уничтожения. Это все низший манус. Поэтому если что-то дается свыше от нашей триады, от нашего высшего Мануса, то низший манус, когда у него там всевозможных извращений и всевозможные лжи он себя накормил там, заполонил, как говорится, себя всякой мерзостью. Все, что дается свыше, может ими скажаться очень сильно. И пока дойдет до нашего физического сознания, вместо истины, что получим? Жуть какую-нибудь там винилец страшный. Немножко истины, остальное ложь. Под ним надо понимать, когда человек развивает у себя. Низшие центры. А какие-то низшие центры у нас? Ну, диафрагма уже у каждого есть, да? Между ЖКТ и легкими диафрагма там у нас есть, да? То, что ниже диафрагмы, это там все низшие центры у нас находятся. А выше уже, так сказать, высшие. Вот если человек живет интересами только этих низших центров, а от него хорошего ждать нечего. В нашей сегодняшней действительности мы видим какое великое множество появилось разных уже учителей медиумов экстрасенсов психиков уже астрологов и так далее и так далее вот они предлагают нам каждая из них предлагает свои методики по развитию низшего психизма нет не развитие духовности нет, не развитие духовности а именно низшего психизма они, конечно, туда притягивают за уши и духовность, то есть вот эти термины, они там ими пользуются, якобы вы и будете такими духовными. В ряде случаев жертвы необъяснимых явлений сами подготавливают почву для несчастного случая, занимаясь так называемым самосовершенствованием по сомнительным методикам. Вот, например, один теософ занимался как-то проблемой, чем занимаются вот эти разные лжеучителя? В свое время, в вот, 90-е годы, индиец по фамилии там Шри Раджиниш, сокращенно он себя назвал Ошо. Тот самый Оша или Ашо. Вот такой макулатуры, он наклепал довольно много. Вот в его оранжевой книге, допустим, вот самых прекрасных индийских тантрических медитаций. При ее исполнении нужно ходить, думать, что головы у вас больше нет. Только есть тело. Отходишь, думаешь, ты, ты без головы. После недели там, или двух подобных занятий, может твердо стать на дороге, ведущей в дурдом. А остальные всякие упражнения из этой книги уже не понадобятся. Теперь еще упражнение. Вглядывание в зеркало называется. Углядывайся, вглядывайся, и там вдруг может появиться лицо, принадлежащее, скажем, к твоей прошлой жизни. Так рассказывает этот ушел. А постоянно также будут приходить и уходить какие-то другие лица. А через 2-3-4 недели вы уже не в состоянии будете вспомнить свое собственное лицо. А уходить какие-то другие лица. А через... Две, три, четыре недели вы уже не в состоянии будете вспомнить свое собственное лицо. А другая методика называется быть животным. Ночью надо в течение, скажем, сорока, шести, минут ходить по квартире на четвереньках и величайно наслаждаться своей дикостью. Это вам поможет, советует вот этот вот. Вам просто нужно немножко животной энергии. Вы стали слишком умны, слишком цивилизованы, это вас исказило. Слишком много цивилизованности, пишет он, действует на человека парализующий. А цивилизованность хороша только в малых дозах. А в слишком больших дозах она опасна. Поэтому нужно оставаться быть способным животным. Наиболее, наиболее опасны являются технические приемы. Например, войдите в ваш страх или молитвенной медитации и прочее. Например, он советует каждую ночь в течение 40 минут переживать свой собственный страх. Сядьте в комнате, выключите свет, начинайте становиться испуганным. Думайте обо всех видах самого страшного, призраках, демонах, то есть обо всем, что только можете вообразить в себе. Творите демонов, воображайте, что они пляшут вокруг вас, стараются схватить вас при помощи всех злых сил. Станьте действительно потрясенным своим собственным воображением. Дойдите до крайности воображения. Они вас убивают. Кладут в гробик. Пытаются похитить вас, душат вас и так далее. Помните, как Задорнов рассказывал? Детишечки. Сейчас я вам расскажу, про что Задорнов рассказывал. Детишечки, сейчас я вам расскажу под тетечку на кладбище. Так уж и безобидно вот эти занятия. С позиции даже современной психоэнергетики можно с уверенностью сказать, что трагический конец для практикующего здесь неминуем. Ибо незменные сущности тонкого мира ничего так не желают, как подобных занятий, которые предлагаются вот этим магам о шо. И помимо того, что человек усиливает свои мысли, воли и чувства во время сильных переживаний, стрессов, методик вот этих вот рожнишей, мойш перепелицыных, создает в тонком мире планеты искусственных элементалов. А ведь они тысячелетия назад описаны метафизиками нашей планеты. Вот занимаясь, например, вот этой психотехникой «водите в ваш страх», человек начинает элементарии с отрицательной направленностью программы их деятельности. Вот такие фантомы способны заселить не только в вашу квартиру, но и в соседнем пробраться. И довольно на большую территорию. Не случайно этот самый Рожниш настойчиво упоминает о страхе. Оказывается, в состоянии испуга человек выделяет много энергии в окружающее пространство. А зачем? Оказывается, больше питания получают разные темные сущности. И они так могут существовать дальше. Или молитвенной медитацией. Советую заниматься тоже ночью в затемненной комнате. Вообще молитва в данном случае довольно необычна. Он ее понимает и предлагает как слияние с некой энергией. Но с какой энергией слиться этот самый занимающийся? В первую очередь с теми самыми отрицательными энергофантомами, которые он сам создавал и которые создали другие. Более опасной будет встреча с блуждающей в пространстве тонкоматериальной темной структурой. А такая сущность с сильной энергетикой вызовет не только дрожание, но и с другой, В другой значит, своей техники. он рассказывает, как человеку ожидать Бога и чтобы этот самый Бог с Ним поработал? Богу больше нечего делать, как бы с дураками так будет Вы будете удивлены, сообщает интригующий этот автор. Ваша рука начнет двигаться, а вы-то и вовсе не двигали. Через несколько дней такого расслабления Таких занятий, даже если вы захотите остановиться, вы обнаружите, что не сможете это сделать. И увидите, что вы одержимы кем? Ну, с Богом же, да? Дело имели. Бог начинает танцевать у вас. Таким образом, человек добровольно вручает контроль над своим Богом. И постепенно становится марионеткой в руках темных сил. На самом деле ведь невозможно посещение богом человека, постоянно населяющего пространство разнообразными формами агрессивных и злобных энергофантомов. В книге Животики говорится, что великая опасность одержимости состоит в том, что ставшие одержимыми люди не замечают перемены с ними происшедшие, не сознают что стали орудиями низших тварей отбросов астрального мира. А через это они и сами, одержимые, становятся отбросами физического мира. И вот все свои поступки, желания и мысли одержимые считает свойственными своей природе, исходящими якобы из, из их собственной сущности, тогда в действительности все это внушается им засевшими в одержимые засевшими водержимых невидимыми врагами, борьба с которыми для одержимого человека является в полном смысле неосуществимой. Почему? Да, это было бы, была бы просто борьба человека с самим собой. Она это способна ведьчайшая. Вот одержимость есть как раз показатель духовного омертвления как отдельного человека, так и всего человечества. В наше время одержимость приняла размеры небывалой глобальной эпидемии. Она угрожает большей половине населения земного шара. Она прямая угроза существования человечества, существования самой планеты. Или вот, скажем, возьмем, может кто-то встречался, книжечка такая была, Шри Аурабинда, называется «Сад или «Путешествие сознания». «Путешествие сознания». Вот там автор описывает феномен нисхождения силы, силы духа, то есть шахти. Вокруг головы, особенно в затылке, мы начинаем ощущать какое-то необычное давление. Вначале нам будет казаться, что это главная боль, но мы не можем долго выносить ее и пытаемся от нее избавиться. Ну и так далее и тому подобное. Если, скажем, вот Авробинда и успешно делал данное упражнение, то это совсем не значит, что его может исполнить каждый желающий. То есть, если аурабинда был великим раджи-йогом, мог распознать, что за силы действовать на него, умел противостоять враждебным силам. А обычные люди что? Они же не могут этого. Поэтому такие советы очень опасны. В своих земных жизнях все великие философских, религиозных учений, прилагали свои мысли именно к действиям, особенно к духовному строительству. Никто из них не удалялся в отшельничество. Все нечеловеческими руками и ногами прокладывали путь к новым достижениям. Потому нужно настаивать не на мечтаниях, а на светлых действиях. А в наше время особенно больше, чем когда-либо в прошлом. И в должно побороть гигантский приступ темных сил. Много разные макулатуры в наше время выпускаются, надо уметь в этом разбираться. Или вот, скажем, в середине 90-х годов промышлял московский психиатр Михаил Перепеллицин. Ну, в смысле, Мольша Перепеллицин Книжечки тут у него были, распространялись. Людей собирал довольно много. распространялись. Людей собирал довольно много. Объемные восприятия внешнего и внутреннего мира. Философский камень. Дуплекс сфера. Это все его книжки. Книги упользовались в 90-х годах большим спросом и на черном рынке стоили тогда сотню Брежневских рублей. Вот там в своих книгах Первильсон обещал всем желающим довольно много. Например, подключение к любой информации, какая есть в космосе. Подключение к созвездиям и некие фантастические способности. Подключение к созвездиям и некие фантастические способности. Он рассказывает там, если мы будем двигаться по внутренней поверхности сферы, которую надо вообразить в своем сознании, и дойдем до центральной ее точки, а через нее выйдем на наружную поверхность, то исчезем из этого мира. И многие соблазнились, стряпали дуплекс сферу, пытались эту точку найти. А вечных результатов он предлагал достичь как? Работая с энергоцентрами, чакрами человека с помощью фантомов в виде спирали, шаров красного, оранжевого, желтого, зеленого и так далее цветов. Для повышения устойчивости долговечности, закладывая в сознание жертв программы, в вечности, в сознание жертв программы методика предусматривает образование ассоциаций со звуками, зрительным звуковыми ощущением, запахами, ощущением тепла и холода. Начиная с третьего урока... Ученику предлагается работать с двойником. С двойником. Значит, двойник – это астральные, созданные вашим сознанием. Вашим сознанием созданный вами двойник. Он крях ногами там у вас находится. Его голова соприкасает своей макушкой с вашей. Понятно, да? Ноги где-то у него там. То есть себя представь, только их ногами перевернуты, и головой присоединить сюда. И вот в процессе тренировок энергоцентры, надо представлять их, как они есть у этого самого э, двойника. И у вас тоже, показывает моющая перепелица. Помощи будет в сотни раз выше, чем у фантомов, которые создаются по рекомендации ОШО. Методика новоявленного колдуна перепелицына не предусматривает работы над программой поведения этого двойника.